Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это очередное видео из серии автоматизации Skype 2.0. Это видео я записываю для людей, которые используют Skype по максимуму, людей, которые используют... Программное обеспечение для полной автоматизации работы в скайпе. Программное обеспечение, которое разрабатывает Михаил Стоев. В этом видео я расскажу, как на ваш компьютер установить виртуальную машину, как ее настроить и как активировать все программы автоматизации работы в скайпе одним ключом. Вот именно такую возможность сейчас сделал Миха Михаил Стоев для пользователей своего программного обеспечения. Те, кто не знает, что такое виртуальная машина, скажу по-простому. Это возможность из нашего одного мощного компьютера сделать, например, два компьютера, а возможно три, а возможно четыре. Все зависит от того, какой производительности ваш компьютер. То есть получаете несколько независимых компьютеров из одного вашего физического компьютера. Это очень удобно и позволяет по максимуму использовать все возможности вашего одного дорогого компьютера. Для того, чтобы начать работать виртуальной машиной, вы должны со странички Михаила Стоева в каждом ролике. В описании есть вот такая ссылочка, пройдя по которой вы найдете и скайп Михаила Стоева, и ссылочку на его страницу ВКонтакте. Миша сделал отдельный пост «Виртуальная машина 2016». Все, что вам нужно сделать, это скачать этот файл себе на компьютер. Файл большой, поэтому нужен достаточно производительный интернет и время на скачивание. Нажимаю на кнопочку «Скачать» и в зависимости от того, какой версии браузера вы пользуетесь, начинается процесс загрузки. Я использую браузер на движке Google. У меня в правом верхнем уголочке появляется значок загружаемого файла. Как я сказал, файл большой, требуется время на его загрузку. Я сейчас нажму на паузу. Так, Не прошло и года, файл загрузился. У меня тут очень медленный интернет, а файлик почти 3 гигабайта. Я этот файлик сразу же перетащу на диск D. Просто вырежу его из папки загрузки и перетащу на диск D, где у меня достаточно много места. Как вы понимаете, это архивный файл, поэтому прежде чем начать с ним работать, я его разархивирую. Разархивирую в папочку «Виртуальная машина 2016». Опять же подожду, пока процесс разархивации закончится. Все мои файлы распаковались в папку «Виртуальная машина 2016». Внутри этого каталога находятся два каталога. В первом каталоге располагается сама программная оболочка виртуальной машины, которую необходимо установить. А в папке номер два находится образ уже готовой виртуальной машины со всеми программами для автоматизации работы Skype. Итак, начинаю устанавливать оболочку виртуальной машины, выполняю двукратный щелчок. Это лицензионная версия, она абсолютно не ломанная, она без всяких вирусов, троянов и так далее. Никаких отключений от интернета делать не надо, никаких запрещений в системных файлах windows тоже прописывать ничего не требуется вот на этом компьютере у меня виртуальная машина еще не установлена поэтому я вам покажу полный процесс итак нажимаю на кнопочку next соглашаюсь со всем опять же next здесь вы можете выбрать папку куда будет установлена ваша машина я опять же выберу в качестве маршрута размещения диск d и нажму ОК. Еще раз Next, убираю проверять обновления, всяческие подсказки, нажимаю Next, соглашаюсь с тем, чтобы были сделаны ярлычки на рабочем столе и строке быстрого запуска, нажимаю Next, нажатием на кнопочки Install я запускаю процесс инсталляции, требуется опять же посидеть и подождать, пока оболочка для виртуальной машины будет установлена, опять же я нажму на паузу, Процесс установки идет достаточно быстро, если у вас производительный компьютер заканчивается вот таким окошечком. Нажимаю на кнопочку ⁇ Финиш ⁇ и на ваш компьютер установилась оболочка виртуальной машины ВМВАРА. В папочке с дистрибутивом виртуальной машины находится лицензионный ключ. Вам необходимо открыть этот файлик и скопировать отсюда ключ. Запускаем виртуальную машину. Вас спрашивают ввести ключ. И вставляем ключ. Нажимаю ⁇ Продолжить ⁇ Вот так вот легко и просто устанавливается виртуальная машина. Причем 12 версия профессиональная, самая свежая, самая новая. Для того, чтобы начать работать с программами автоматизации Skype, которые уже сконфигурированы, собраны в образе виртуальной машины, вам требуется из меню в выбрать пункт ⁇ Файл ⁇ выбрать действие ⁇ Открыть ⁇ В моем случае... Все лежит на диске D, я перехожу на диск D, выбираю папочку, куда я разархивировал архив с виртуальной машиной, это виртуальная машина 2016, вот эта папочка. И теперь мне требуется каталог номер 2, я его открываю, отображается только один, который вы можете открыть, выбираем этот файл и нажимаем на кнопочку открыть. Сейчас будет активирована ваша виртуальная машина. Вам предлагают ввести имя для этой виртуальной машины. Если вы будете на этом компьютере создавать несколько виртуальных машин, вы их можете как-то пронумеровать. Я, например, назову Skype 2016 1, то есть виртуальная машина первая. Вы также можете выбрать, где будут располагаться файлы этой виртуальной машины. Если на диске C у вас мало места, можете выбрать какой-то другой диск. Делается это нажатием на кнопочку «Browse» и выбираете папку, где будут храниться рабочие файлы для виртуальной машины. Я ничего менять не буду, оставлю стандартный маршрут размещения, нажимаю на кнопочку «Импорт». Сейчас идет процесс установки, распаковки файлов виртуальной машины. Опять же, это займет какое-то время, но на моем компьютере это недолго. Я все равно поставлю на паузу, чтобы не тратить ваше время. Итак, машина распаковалась, и вы автоматически попадаете вот в такое вот окошечко. В этом окне можно изменить свойства вашей виртуальной машины. Убедительная просьба. Ничего не меняйте. Не увеличивайте ни объем памяти, ни количество процессоров и так далее. Вот с такими характеристиками все программы автоматизации Skype от Михаила Стоева работают отлично. Миша все протестировал, все работает великолепно. Причем, если вы будете менять эти характеристики, вам не удастся одним ключом активировать программы на других ваших виртуальных машинах. Вы можете файлик с виртуальной машиной несколько раз открыть и на своем компьютере сделать несколько машин. И если у всех этих машин будет абсолютно вот такие вот характеристики, то есть это абсолютно одинаковые компьютеры, то тот ключ, который вы получите от Михаила Стоева, активизирует программы на всех этих виртуальных машинах. Не повторяйте мою ошибку с изменением характеристик виртуальной машины. Итак, для того, чтобы начать пользоваться, выбираем... Power и ждем, пока виртуальная машина запустится. Выдаются характеристики вашей виртуальной машины, можете сказать, не показывать в следующий раз, нажать ОК. Идет процесс загрузки обычного Windows, как на обычном стационарном компьютере. Все зависит от производительности вашего компьютера, я имею в виду время его загрузки. Просто сидим и ждем. Итак, виртуальная машина загружена. Вы видите знакомый до боли рабочий стол. Вверху есть инструменты управления виртуальной машиной. Если вы нажмете на значок с изображением полный экран, то ваша машина откроется на весь ваш экран. Если вы не видите рабочий стол полностью, значит необходимо просто поменять характеристики разрешения экрана делаем как на обычном стационарном компьютере выбираем разрешение экрана и все сразу все у меня уместилось все необходимые вам программы находятся вот в одной вот папочке здесь все программы автоматизации skype для того чтобы эти программы активировать вам необходим ключ ключ для всех программ абсолютно одинаков то есть вам необходимо начать активацию с утилиты. запускаем утилиту Копируем ваш идентификатор. Передаем идентификатор Михаилу Стоеву. Миша вам выдает ключ инициализации. Нажимаем на кнопочку «Ввести ключ». Имя пользователя можно не вводить. В строку «Ключ активации» вставляем ключ, который вы получили от Михаила Стоева. И нажимаем на кнопочку «Запустить». Программы «Спидсендер», программы «Скайп-чекер». Программы Search Pro и так далее, они активируются при запущенном скайпе. Тем же самым ключом, которым вы активировали утилиту. В заключение я скажу об одной очень полезной вещи, которая вам однозначно пригодится. Как передавать данные или как обмениваться данными между вашим основным компьютером и вашей виртуальной машиной. Типичная ситуация, вам необходимо какой-то флек перетащить в виртуальную машину. Для того, чтобы... Это сделать вам необходимо в вашу виртуальную машину установить Tools. Для этого из меню виртуальной машины вот, выбираем пункт VM и выбираем «Установить инструменты». Сделать это нужно один раз. Выбираем действие «Выполнить сетап» и устанавливаем инструментарий. Нажимаю Next, вставляю типичный инструментарий, ничего менять не буду и нажимаю Install. Опять же ждем, пока инструментарий установится вашу уже работающую виртуальную машину итак инструменты я установил нажимаю на кнопочку финиш виртуальная машина предлагает вам выполнить перезагрузку я это сделаю чуть позже скажу нет войду в виртуальную машину выберу установки выберу опции и выберу папки если вы работали с локальной сетью вы знаете что есть так называемые Общие папки, когда несколько компьютеров через одну папку локальную могут обмениваться информацией. Вот сейчас я это же и сделаю. Я выбираю общие папки, выбираю действие «Возможно», нажимаю на кнопочку «Добавить» и выбираю папку, которая у вас будет общая. Это может быть любая папка на диске вашего компьютера. Создам папку, назову ее любимым именем «1.1». И вот эта папка, которая хранится на диске D моего компьютера, будет общим. Нажимаю Next. Говорю, что с этой папкой можно и читать, и писать, то есть любые действия выполнять. И нажимаю на кнопочку Finish. Все, нажимаю на кнопочку OK. И теперь перегружаю свою виртуальную машину. Пуск. Перегрузка. Ну, то есть я работаю с обычным, с обычным компьютером. Жду пока виртуальная машина перезагрузится. А теперь, как добраться до этой папки. Нажимаю на стандартный проводник и... Так, сори, папочка не отобразилась. Снова виртуальная машина, установка, сеттинг, папки. А, извините, я забыл галочку важную поставить. Отображать эту папку как сетевую. Здесь нужно галочку обязательно поставить и нажать кнопочку ОК. Все. Теперь обратите внимание, сразу же появилась... Вот это вот сетевая папка, которая отображается как отдельный диск. Вот. Папка с именем 1.1, которая физически лежит на диске D моего компьютера. Я могу спокойненько работать с ее содержимым Переключаюсь на основной компьютер, возьму какой-нибудь файл с основного компьютера и скопирую на диск D в эту папочку общую из виртуальной машины. Если я посмотрю на содержимое этой папки, в ней появляется нужный мне файл. Я могу его спокойненько взять, скопировать. Это способ, которым пользуюсь я. Есть, конечно, еще более простой способ. Вот окошечко виртуальной машины моей. Я его сделал не на весь экран, и затем обычной буксировочкой взял и перетащил вот файлик. Можете так делать. Кому как удобно. Но для того, чтобы закончить работать с виртуальной машиной, пуск, завершение работы. Виртуальная машина, как обычный ваш компьютер, отключается. Еще раз повторюсь, если вы захотите на основе образа, который сделал вам Михаил Стоев, создать еще одну виртуальную машину, нажимаем файл открыть, выбираем тот же самый файл, вот придумаем новое название и создаем еще одну виртуальную машину. Итак, до тех пор, пока ваш компьютер будет тянуть эти виртуальные машины, я имею в виду, когда они у вас одновременно запущены и работают. Каждая виртуальная машина, как вы видите, отнимает 1 гигабайт оперативной памяти от вашего компьютера. Итак, друзья, на этом... Информация о работе с виртуальной машиной у меня вся. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их под видео. А лучше приходите в живую на вебинар, который я провожу каждый четверг 20 часов с сайта Игорь36. Все ссылки также будут в описании видео. Задавайте вопросы вживую, я буду на них отвечать. Всем спасибо, до свидания.